Активы, не приносящие доход, это тоже достаточно важно, потому что здесь хочется вернуться к вопросу, связанному с так называемым эффективным управлением своими активами. То есть я говорил о таком показателе, как цена, деленная на рентную доходность, цена, деленная на прибыль непосредственно. Да, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны оценить, насколько эффективно мы распоряжаемся своими активами. Да? То есть, многие из нас покупают недвижимость, а многим из нас очень сложно говорить с нашими вторыми половинками по поводу необходимости продажи недвижимости. Да? Это, соответственно, позволит вам более реально посмотреть на то, с какие деньги вы теряете. Соответственно, как это считается, вы берете свою P, P это прайс, цена. цена, рыночная цена квартиры, за которую можно продать ее сейчас. Заходите на Авито, оцениваете, соответственно, сколько стоит ваша квартира в настоящий момент, если вы ее быстро продадите. Второй момент – вы оцениваете, насколько ее, за сколько ее можно сдать. Это первый вариант. Второй вариант, что называется, ход лошадью, ход конем. Вы можете просто позвонить в любое агентство недвижимости, пригласить риэлтора и сказать, вот смотрите, мы хотим эту квартиру сдавать, да, то есть, за сколько я, мы сможем ее сдать в месяц, или мы хотим эту квартиру продать, да, то есть, за сколько мы ее можем продать, то есть, в данном случае, вы просто задаетесь очень простым вопросом. Да. То есть, мы не знаем, что делать, да, то есть мы в этой квартире живем, соответственно, или мы ее хотим сдать в аренду, потому что куплена другая, или мы хотим ее продать. Пожалуйста, оцените, за сколько мы ее сможем сдавать в год и за сколько мы сможем ее продать. Соответственно, вам говорят цену, за какую сможете продать, вам говорят цену, за какую ее сможете сдать непосредственно, да, чтобы это была рыночная цена, и цену аренды этой недвижимости делите на ставку годовой аренды. Если показатель составляет менее 10 лет, то есть, у вас доходность будет в районе 10% годовых, то, ну… Чтобы там ни говорили про недвижимость, вам выгоднее ее сдавать в аренду. Если показатель выше 15, то однозначно нужно ставить вопрос о продаже этой недвижимости, потому что вы можете в этом случае продать недвижимость и эту же самую недвижимость арендовать, а разницу класть себе в карман. Да? То есть, если у вас показатель будет 20 и выше. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете более эффективно распоряжаться своими денежными средствами. То есть, если вы продадите квартиру за 10 миллионов рублей, а будете снимать эту квартиру, там, ну, условно я говорю, за, за 500 тысяч рублей в год, то в этом случае вы будете в плюсе, потому что как минимум на банковском депозите или в облигациях федерального займа вы сможете получать там, в районе 8 миллионов. Тире 10%, соответственно, у вас будет положительная разница от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, который можно будет направить или на погашение кредитных обязательств, или непосредственно на размещение денежных средств более эффективно. Поэтому вот именно нужно произвести оценку, да, то есть, когда мы возвращаемся к нашим вопросам, что мы владеем, квартиры, автомобилем, да, мы их прогоняем через призму, цена, деленная на годовую ставку аренды. То есть, стоит, допустим, у меня вопрос в настоящий момент, да, купить супруге автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей или взять его в долгосрочную аренду за 50 тысяч рублей в месяц. То есть, я в этом случае отвечаю на вопрос, что мне выгоднее за 50 тысяч рублей в месяц брать этот автомобиль в аренду, потому что в этом случае, то есть, мне это обойдется там, ну, 700 тысяч плюс ставка аренды в год, я езжу на новом автомобиле, да, при этом если я просто его покупаю и выезжаю с автосалона, автомобиль теряет 20% стоимости. От 4 миллионов это получается 800 тысяч рублей, плюс страховка там порядка 150 тысяч рублей, это еще получается 950 тысяч рублей. Плюс техобслуживание, ну, соответственно, когда берем долгосрочную аренду, то есть все эти расходы непосредственно включены, поэтому э, через эту призму можно будет отнести прогнать свои непосредственно активы, да? а квартира, автомобиль, дача. Еще раз, для квартиры, если показатель цена отделенная на годовую ставку аренду ниже 10, актив в этом активе нужно находиться или лишить или сдавать его в аренду. Если выше 15, то непосредственно его имеет смысл продать и снять сопоставимую квартиру по классу а, в аренду непосредственно. Тоже касается, наверное, автомобиля. Ну, ну, другие нормативы рассчитываются, да, то есть, здесь нужно просто посмотреть, что непосредственно выгоднее. Оцените активы через показатель цена, деленная на годовую ставку аренды, да, то есть, здесь я больше говорю именно про активы, которые не приносят прибыль. То есть, если они не приносят прибыль, значит, они приносят убыток. Ребят, здесь другого не дано. Если вы владеете квартирой, у вас есть коммунальные платежи, у вас есть налоги, которые вы платите, у вас есть амортизация, у вас есть ремонт, то есть, в любом случае, если дохода нет то есть убыток, поэтому здесь нужно оценить. То же самое касается автомобиля – амортизация, сопутствующие расходы, страховка, ОСАГО, ТО, бензин, незамерзайка, да, парковки, все, что с этим связано, ну и дальше. То есть, здесь очень важно понять истинную причину, во сколько вам обходится данный актив.